вот он его он воткнуть Просто там он не может воткнуть Подожди, бой мы будем смотреть, но он в 4 утра, блядь, это, блядь, по-берлинскому мы еще будем, это, не будем Сейчас 11, а, через 5 часов еще очень долго Наоборот Наоборот Ты мне розетку дал, блядь Я сейчас еще куплет запишу, ребята Да, мы сейчас записывать будем Работа у нас работа, сегодня еще. Что за хуйня, Работаю люди. Работа хуйня, ребята. пришлось подцепить шнур, короче Добрый вечер, друзья До свидания. Мы подождем, пока пару человек еще присоединятся. С вами царь. Я сделаю пару поездов за вас. Так что... Смотрите, кто-то слил треки. Я думаю, в ближайшем времени появятся, наверное, вероятно, 5-6 треков демо версий каких-то сраных, которые я скинул там пару людям, которые их сейчас закачали в интернет но не похуй, ребятки, не переживайте все заебись, я как раз нахожусь в студии эти шесть треков которые появятся сейчас в интернете, мы выставим их сами, бесплатно, в хорошем качестве для вас мы не будем брать их на альбом так что похуй все, что происходит, происходит к лучшему. И поэтому. Самые охуенные треки, кстати, ни у кого их ни у кого нету, кроме меня. Вот так вот. 53 человека всего. Ребятки, ну-ка давайте, давайте, давайте, подключайтесь. Вот так вот. Как раз в студии сейчас записываю новые треки, ребята Так что, все заебись, не переживайте насчет альбома Кстати, сегодня этот новый трек, мы закачаем его в хорошем качестве, конечно, для вас Чтобы вы не слушали какую-то ебучую, сраную э, демо-версию Которая недоделанная в хуевом качестве, Нет вы получите, конечно, самый охуенный став. Привет, привет! Кстати, ребята, мой твиттер-аккаунт заблокировали. Так что Артур, кстати, музон ебашит там на заднем фоне.